Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 23-й вариант из сборника Ященко ОГЭшного на 36 вариантов ФИПИшного от 2023 года. Меня зовут Виктор, это канал Просто и Понят, вообще просто Понятно. Вообще просто-понятно. тире Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Даны гребаные шины, как я их не люблю. Смысл чего? Вот и У меня гудит еще желудок, я надеюсь, вы это не слышите, я есть хочу. А, смысл какой нужно знать по шинам? Первое. У вас дается три числа. Это маркировка шины. Вот она у нас, например, здесь есть. Первое число – это ширина протектора. То есть, вот, здесь было бы 195. Второе число – это сколько процентов у нас высота протектора составляет от ширины. То есть, если мы захотели аж найти... Мы бы 0,65 умножили на 195. То есть 65% от 195 нашли. Третий момент. Высота протектора и вот здесь есть. То есть она с двух сторон идет. И четвертый момент. D это диаметр диска в дюймах. А это вот оно, 15 дюймов в данном случае. И при этом дюйм составляет 25,4 мм. Вот это самая важная информация. Ну и крайний там момент, что с завода то у нас выходят шины 205 к 60, 16 диаметра. Давайте посмотрим теперь первое задание у нас завод выпускает шины бла-бла-бла какой наименьшей ширины шины можно установить на автомобиле если диаметр диска 17 дюймов 17 дюймов находим ширина в 195 у нас наименьшая поэтому так и пишем 195. На сколько миллиметров, чуть запнулся прям, радиус колеса с маркировкой 195 к 55 17 больше, чем 225 к 45 17. Хорошо, как я и говорил, вот у вас есть 195, это ширина протектора. Если нам надо найти высоту протектора, мы находим 55%, то есть в данном случае 0,55 от 195. Обязательно умножаем на 2, потому что и сверху, и снизу это ширина. К нему прибавляем 17 дюймов, потому что это диаметр нашего диска. И вот мы с вами получили диаметр колеса. То же самое делаем для второго, но только единственное тут вычитаться будет. То есть 0,45 на 225 на 2. И тут тоже дюймаж 17. Вот здорово, то есть они будут сокращаться. Это мы нашли с вами разность диаметров. А так как диаметр это удвоенный радиус, то результат нам надо просто поделить на 2. Эти взаимоуничтожаются. Пределение на двойку тут у нас сокращается. Ну а дальше простая арифметика. То есть нам надо 55 сотых на 195 умножить. Это будет 107 целых и соответственно 25 сотых. И то же самое 45 сотых на 225. Это будет 101 целая 25 сотых. В результате разница составляет 6 миллиметров. И ответ надо дать в миллиметрах. Дальше найдите диаметр колеса, выходящего с завода. Ну там у нас 205 к 60. То есть пишем 205 на 0,6 на 2. Потом добавляем диаметр диска. И вот мы с вами нашли диаметр в миллиметрах. Ответ дайте в сантиметрах. С учетом того, что у нас в одном сантиметре 10 миллиметров, то результат мы просто поделим на 10. Дальше опять навык арифметики, не более того. Тут будет 246 плюс 406,4 и делить на 10. Что на выходе дает 65,24 сантиметра. Округлять ничего по условию задания не надо, поэтому мы так и оставим. На сколько миллиметров уменьшится диаметр колеса, если заменить его установленными с завода на шины с маркировкой 225 к 40 18. Но ну, опять же, ищем 225 умножить на 0,4 на 2 плюс 18 на 25,4. Это диаметр нашего нового колеса, который хотят поставить. Что там выходит? Там выходит 180 плюс 457,2. И вот, соответственно, из вот этого числа мы будем вычитать то, что у нас было. Единственное, мы будем в миллиметрах. То есть мы будем не 65, а 652,4. То есть дельта у нас будет 180 плюс 457,2 минус 652,4. Если здесь посчитать, вы получите 15,2 миллиметра. Вот у нас разница. И теперь, насколько сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить шину, установленную на заводе, шинами с маркировкой? А, хорошо, в чем смысл? Вам надо понимать. Вот у вас колесо. Вот начальная точка, и оно у нас прокрутилось. То есть оно прошло какое-то расстояние. Это расстояние равно длине окружности колеса, то есть это будет 2πr. То есть S... Это 2 PR на количество оборотов колеса. Смысл в чем? У вас путь прямо пропорционален радиусу. То есть во сколько раз радиус увеличился, во столько раз у вас увеличился пробег. Все. Диаметр тоже самое. то же самое. Так как радиус, диаметр прямо пропорционален радиусу, то во сколько раз диаметр, у вас только раз и пробег. Поэтому достаточно спокойно расписать, что 652,4, то есть старый диаметр, это 100%. А изменение 15,2 это x процентов. Но очень важно, опять же, сравнение идет с первоначальным диаметром, то есть с первоначальным пробегом, поэтому мы его за 100 процентов уберем. Дальше что? Ну, х будет равно 15,2 умножить на 100 и делить на 652,4. Округлять нужно до десятых, то есть считать там до бесконечности нет необходимости, то есть вам достаточно приблизительно до сотых посчитать. Это будет 2,32 сотых. Вот. И так как у нас двойка в сотах меньше пятерки, соответственно, округляем до меньше, то есть до 2,3. То есть сложность шин только в арифметике, слишком много подсчетов. Найдите значение выражения. Что тут нужно понимать? Ну, в принципе, 1,5 это 0,2. То есть 1 плюс 0,2 это 1,2. Обе части числители и знаменателя умножим на 10, сократим на 3. Получается 5 четвертых. Будет 1,25. Записали. Дальше. На координаты прямой отмечены точки. Надо найти, какая из них соответствует значению 7314. Ну что у нас? Мы спокойно берем, выделяем для начала целую часть. 73 14. Это 5,314. То есть, это меньше, чем 5,5. Ну вот, если 5,5 у вас вот здесь, то понятно, что меньше это число А. То есть, под номером 1. Сколько целых чисел расположено между корнем из 13 и корнем из 130? Что вам нужно понимать? Корень из 13, он меньше, чем корень из 16. То есть, меньше 4. Корень из 130... Больше, чем ближайший корень, это из 121. То есть, больше 11. Значит, между корнем из 13 и корнем из 130 заключены все числа от 4, соответственно, до 11. То есть, ну, можно посчитать 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Сколько их будет? Всего их будет 8. Можно взять из 11 вычесть 4 минус 1. То есть всегда пишется не 4, там, не 3, которые вот здесь будет описаны, а уменьшены на единицу. Потому что если вы просто четверку вычтите, вы саму четверку не посчитаете. Поэтому уменьшает на 1. Решите уравнение. У вас сразу дано произведение. Понятно, что произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Поэтому так и записываем. Либо первый, либо второй. В первом случае все Очевидно, единица. Во втором случае минус x равно 4. Ну и соответственно, это будет x равный минусу 4. Нам необходимо указать меньше из корней, поэтому в ответ мы запишем, конечно же, минус 4. При подготовке к экзамену выучил 10 билетов, а, 5, 10, а 40 билетов выучил, 10 не выучил. Найдите вероятность того, что попадется выученный билет. Во-первых, общее количество билетов это 40 плюс 10, то есть 50 штук. Соответственно, вероятность того, что ему попадется выученный билет, это количество выученных к общему количеству. То есть 0,8. Так, давайте сразу запишем 0,8. Установите соответствие между графиками и функциями формулы, которые они задаются. Да? В общем виде линейная функция записывается как y равно kx плюс b. Так вот, b-коэффициент равен значению ординаты, точки пересечения графика и оси у. То есть, вот здесь пересекается точке 4, ну значит равно 4. Вот здесь тоже в 4, значит равно 4. Вот здесь минус 4, значит минус 4. Уже можно сказать, что 2 это а. Второй момент. Если k у вас больше единицы, то координатные четверти, в которых концы располагаются, это 1 и третье. А координатные четверть у нас вот так всегда располагается. Ну, здесь, значит, к больше нуля. Где у нас к больше нуля? А вот здесь у нас больше. Значит, это б. Ну, а в, соответственно, это под номером 1. Поэтому мы получаем с вами двоечка, соответственно, троечка и единичка. Закон кулона данный надо, зная закон кулона, найти величину заряда Q1. Что тут? Сначала выразим. То есть у нас Q1 на R квадрате делится. Значит F на R квадрате будет умножаться. Q1 на K и 2 умножается, Значит здесь будет наоборот деление. Теперь подставляем значение. То есть будет 135 умножить на 10. То есть какой-то раз, два, три, четыре, пять раз двигаем, Значит минус пятое. R у нас это сколько там? r это 2000, то есть это 2 на 10 в третьей, и еще и в квадрате. И делить все это на k, то есть 9 на 10 в девятой, на 2 на 10, так сколько сдвигаем, Раз, 2, 3, на минус третью. Что получается? Получается 135 на 10 в минус 5 на 4 на 10 в шестой. То есть, когда у вас произведение в степени, то каждый из них возводится. То есть, будет 2 в квадрате на 10 в третьей в квадрате. Но так как здесь степень степени, то показатели перемножатся и будут 10 в шестой. Соответственно, здесь будет 18 на 10 в 6. Откуда 10 в шестой? При умножении десятка останется, а вот 9 и минус 3 сложится. Тогда что у нас выходит? В принципе, можно сократить. Зря умножал. То есть, 2 и 9 сократить. 15 и 3 сократить. Соответственно, хотя, подождите, какие 3? Не будет там 3. То есть, я сразу сокращал на девятку. да? Просто 15 останется. Соответственно, у нас будет с вами 3 на 10 в первой. Делить на 10 в шестой. То есть, в результате мы получаем 3 на 10 в минус 5. Потому что при делении вот эти числа вычитаются. Ну, то есть, мы что пишем? У нас будет тройка и 5 знаков после запятой. То есть, потому что вот здесь пятерка. То есть, раз, два, три, 4, 5, запятая 0. То есть, вот такое вот число вы получите на выходе почти что за маленьким-маленьким исключением. У нас... С вами вот здесь 30. Я умножил немножко кривовато. Поэтому вот здесь будет получаться минус 4. И соответственно 0 к 1 сотрем, как будто его и не было. Вот теперь правильный ответ. Хорошо. Укажите решение системы неравенства. Это линейное неравенство. То есть что мы делаем? Без иксов просто перебрасываем все. То есть будет x меньше либо равно минус 0,6. 0,6 x больше либо равно, чем минус 4 плюс 1. То есть, когда перебрасываем, не забываем поменять знак числа. Минус 4 плюс 1 это минус 3. То есть, у вас меньше минус 0,6 и больше, чем минус 3. То есть, от минус 3 до минус 0,6 это ваш ответ. Он идет под четвертым номером. При проведении химопыта реагент равномерно на 7,5 градусов в минуту охлаждали. Найдите температуру спустя 6 минут после начала проведения опыта. Если начальная была минус 8,7. Ну что у нас получается? Была минус 8,7. Каждый раз у нас на 7,5 уменьшается. То есть мы минус 6 пишем умноженное на 7,5. Все в принципе. Вот оно все решение. Надо просто посчитать. Это будет минус 53 целых и 70 записали 53,7. Есть треугольник, угол А 45, угол В 30, ВС 8 корней из 2. Найдите АС. Это теорема синусов, то есть она записывается, что сторона на синус противолежащего угла для треугольника есть постоянная, то есть ВС на синус угла А. Нам с вами необходимо АС найти, то есть АС в данном случае. Это BC на синус угла B и, соответственно, делить на синус угла A. Подставляем. BC нам дано. Это 8 корней из 2. B угол 30 градусов. Синус 30 это 1 вторая. Это табличное значение, которое надо будет запомнить. A 45. Синус 45 тоже табличное значение. Корень из 2 на 2. Что в результате получается? Получается 8 корней из 2 на 2. Делить на корень из 2 на 2. Или умножить на 2 делить на корень из 2. То есть деление заменяем, естественно, умножением. Сокращаем и на выходе мы с вами получаем восьмерочку. Площадь круга 69. Найдите площадь сектора, центральный угол которого 120. Смотрите, вся окружность у вас 360 градусов. Она спрашивает сектор 120. 120 от 360 составляет 1 третью. Ну так вот, и площадь нашего сектора будет составлять 1 третью от площади нашего круга. То есть 1 третья от 69 это 23. 23 спокойненько записали. Диагонали параллелограммы 7,24, углы между диагоналями 30, найдите площадь этого параллелограмма. Площадь параллелограммы можно найти. Как половина произведения длин диагоналей, то есть 1,2, 7 на 24 на синус угла между ними. А синус 30 это табличное значение, которое составляет 1 вторую. Ну вот, в принципе, сократили, получили 7 на 6 это 42. Записали. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 отмечены три точки: А, Б и С. Найдите расстояние от А. Понятное дело, что расстояние это перпендикуляр, опущенный от соответственно, точки к прямой. Он у нас 4 клетки. Размер клетки 1 на 1 То есть, соответственно, просто 4 и будет ответом на данное задание. Теперь 19. Какое из следующих утверждений верно? Если два угла одного треугольника равны двум углам другого, то такие треугольники подобны. Абсолютно верно. Две окружности пересекаются, если радиус одной окружности больше радиуса другой окружности. Вообще никакого отношения радиуса к пересечению не имеет. Средняя линия трапеции равна сумме ее основания. Нет, она равна полусумме ее основания. Поэтому правильным будет только первый вариант ответа. Дальше. Решите уравнение. Первое, что тут нужно понять. Вот это, это полный квадрат. То есть это квадрат суммы х и трех. В таком случае мы получаем x минус 1 на x плюс 3 в квадрате минус 5 на x плюс 3. Ну сразу понятно, что у нас есть общий множитель. Мы его можем вынести за скобки. Тогда в первом случае остается x минус 1 на x плюс 3 уже без квадрата. А во втором просто пятерка. Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть x в квадрате. Плюс 3 х минус x минус 3 минус 5 равно 0. Это я просто приравнял вот это к нулю, Единственное, скобки раскрыл. Тогда получается х равно минус 3. И х в квадрате плюс 2 х минус 8 равно 0. В уравнении можете через дискриминант. Дискриминант сколько будет? 4 плюс 32. То есть 6 в квадрате. Соответственно x 1 получается минус 2 плюс 6 делить на 2 это двоечка. x второе соответственно минус 2 минус 6 делить на 2 это минус четверочка. Ну и поэтому мы и записываем, что x будет равен так, минусу 3, x будет равен 2 и x будет равен минусу 4. Вот ответы на данное задание. Имеется два сосуда, содержащие 12,8 килограмм раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получим раствор, содержащий 65%. Если же равные массы сливаются, то 60%. Сколько процентов кислоты содержится во втором растворе? Хорошо, давайте нарисуем наши растворы. То есть берем и сливаем. Наши растворчики Получаем какой-то третий растворчик Первый идет 12 килограмм 8 килограмм Понятно, что на выходе получаем 20 ну, Потому что 12 плюс 8 Давайте здесь долю возьмем за А а доля, то есть, вот, например, он содержит 50% кислоты, то есть доля это 0,5. 60 это 0,6. Это нужно для чего? Для того, чтобы сразу массу кислоты найти. Потому что, например, 50% от 12 это 0,5 умножить на 12. Но ну, в нашем случае будет А умножить на 12. Аналогично здесь Б, то есть Б умножить на 8. А на выходе мы получаем 65%, то есть это 0,65 на 20. То есть первое наше уравнение это 12А плюс 8Б равно 0,65 на 20. То есть в данном случае у нас получается сколько там? 13. Второй момент. Если равные массы слить, то мы получаем 60%. И нам надо во втором растворе. Чтобы во втором, мы спокойно берем по 12 кг. То есть мы пишем 12А плюс 12Б. Но уже получается 24, потому что мы по 12. Не восьмерку взяли, а 12. И, соответственно, на 0,6. Зачем мы взяли так? Да потому что мы сразу можем из второго уравнения первое вычесть. Эти взаимоничтожаются. Получается, 4b равно... Сколько тут будет? 1, нет, 14,4 минус 13. То есть, 1,4. Ну и b в таком случае... 0,35. То есть доля кислоты 0,35. А нам надо проценты. Умножаем на 100 получаем, что второй раствор был 35%. Постройте график функции. Хорошо. Что тут нужно помнить? Первый момент, что модуль х в квадрате и х в квадрате это одно и то же. В таком случае модуль х минус 2х в квадрате мы можем записать как модуль х минус 2 модуль х в квадрате модуль x вынести за скобку. То есть написать вот в таком виде. Для чего это делается? Для того, чтобы мы смогли спокойно сократить. То есть у нас же выражение уже выглядит вот так. Модуль x 1 минус 2 модуль x. Единственный нюанс. При сокращении мы получим минус единицу. То есть будет минус 1 делить на модуль x. А также мы должны учитывать, что 2 модуль x минус 1 не равно 0. То есть модуль x не равен. 1 и 2, и в таком случае x не равен плюс-минус 1 вторая. При этом нам бы по-хорошему сразу найти и y. То есть мы просто плюс-минус 1 вторую сюда подставляем, и получаем, что y в таком случае не равен минус 2. Теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть график нашей функции. Что тут получается? Вообще, если взять а, единицу делить на х, это стандартная гипербола. То есть, она проходит через точку 1,1, То есть, вот так вот. И через точку минус 1, минус 1. Но у нас с вами есть модуль. Модуль бы что сделал? Он бы взял вот эту и симметрично вот здесь отразил. То есть, нарисовал бы ее вот так. А у нас есть еще вот этот минус. А минус что сделает? Он возьмет обе вот этих... Штучки и симметрично отразит внизу. То есть график конечный был бы вот так. Раз и два. А вот этих уже здесь нет. Теперь мы не забываем, что у нас x не равен 1 и 2, y не равен минус 2. То есть 1 и 2 находим, в минус 2 пустая точка. Ну и вот здесь пустая точка. Теперь нас спрашивают, при каких значениях k прямая y равно kx имеет с графиком ровно одну общую точку. Y равно kx это вот прямая, проходящая через начало координаты, в зависимости от коэффициента k, у нее там уровень, не уровень, а наклон меняется. Но она обязательно проходит через начало координат. И соответственно, когда будет иметь одну общую точку? Ну, естественно, когда она пройдет через вот эту пустую, когда она пройдет через вот эту пустую, и самое смешное, когда она пройдет через ось OX. Через ось OX, когда она проходит, это обязательно в порядке k равно 0. Это всегда так. Ну, то есть, это прямая y равно 0. Здесь же у нас получается координата 0,5 минус 2. А здесь, соответственно, минус 0,5 минус 2. Поэтому мы просто берем, подставляем координаты сюда. То есть, минус 2 равно k на 0,5. И минус 2 равно k на минус 0,5. Отсюда получается, что k равно минус 4, и k, соответственно, равно 4. Поэтому у нас 4 значения. 0 плюс минус 4. Высота АH ромба делит в сторону cd на отрезке 25. Найдите высоту у ромба. Ничего не понял. Ха, прикольно. В чем смысл задания, я, конечно... Не совсем понимаю в данном случае. Ну ладно, давайте. Бог бы снимут. У нас есть ромб. Что-то пока я даже немножечко подвис. Так, у нас DH и CH. Ага. А, Б. С, Д. Давайте лучше по-другому расположим. Соответственно, напишем вот здесь. С, пусть будет буковка. А, Б, С, Д. Да. Высота А, AH делит С, на отрезки 20. А, ну все, я понял задание. 25. Найдите эту высоту. В чем смысл? Смотрите, у вас С, будет 25. У вас дан ромб, следовательно AD будет тоже 25. Ну а дальше, если рассмотреть прямоугольный треугольник DAH, то для него можно расписать теорему Пифагора. А именно, что AH это DA в квадрате, ну соответственно минус DH в квадрате. То есть будет 25 в квадрате, это 625, минус 20 в квадрате 400, ну естественно под корнем. На выходе мы получим 15. Вот в принципе ответ. Дальше, что у нас с вами? Точка К середина боковой стороны CD трапеции ABCD. Докажите, что площадь треугольника ABC равна сумме площадей BCK и AKD. Эту задачу уже решалось множество раз. Так, давайте. А, ABCD, К середина стороны. Раз, два. Ну и, соответственно, надо доказать, что АБК равна сумме площадей. По факту нам надо доказать, что площадь АБК равна, ну вот, сумме площадей БЦК и, соответственно, АКД. А по совместительству они равны половине площади трапеции АБЦД. То есть, если мы вот это докажем, это будет вполне достаточно. Хорошо, проведем высоту. К здесь будет, через К здесь М, здесь Л. Сразу можно что сказать. У вас треугольничек СЛК равен треугольничку КМД. Элементарно почему? По гипотенузе и по острому углу, потому что МКД и ЛКЦ, они вертикальные. Следовательно, вы получаете, что ЛК равно КМ и составляют они половину от ЛМ. В таком случае площадь нашего треугольника БЦК это, соответственно, 1 вторая БЦ умножить на ЛК, то есть на ЛМ на 2. Площадь треугольника АКД это 1 вторая АД умножить на КМ, то есть на ЛМ на 2. И тогда их сумма площадей, то есть БЦК и АКД, это будет 1 вторая вынесется, lm на 2 вынесется и останется bc плюс ad. bc плюс ad делить на 2 это полусумма оснований, а lm на 2 это половина от высоты. То есть мы получаем половину от полусуммы оснований на высоту. То есть мы получаем площадь abcd делить на 2. Ну и получается вот это равенство у нас с вами выполняется. Биссектриса СМ треугольника ABC делит сторону AB на отрезке. соответственно, 8 ам и МВ 13 Касательно к окружности, описанной около треугольника ABC, проходит через точку С. И, соответственно, пересекает прямую AB в точке D. Найдите CD. Хорошо, давайте нарисуем окружность. Давайте посмотрим 25 задание. Там у нас есть окружность. Сразу же ее нарисуем. И в нее вписан треугольничек. Так, раз, два, три, четыре. Причем а, делит сторону А, Б, а, а, и касательно С. Ну, давайте проведем какую-нибудь касательную. Вот здесь будет в точке С касательно. Соответственно, проведем так, чтобы пересекалось. Вот так будет пересекаться. И вот наш треугольничек. Получился немножко равнобедренный, но бог бы с ним. С... А, Б и здесь, соответственно, Д. Хорошо. И, соответственно, у нас есть с вами бисектриса. Вот она прошла бисектриса. Она делит АМ к МБ как 8 к 13. Здесь 8, здесь 13. Хорошо, что мы с вами будем делать? Первое, есть свойство бисектриса, а именно, что АМ относится к МВ абсолютно так же, как стороны треугольника, который образует угол, из которого бисектриса выходит. Это первый момент. Второй момент, у нас треугольник DAC и треугольник ДБЦ они будут подобны. Откуда берется это подобие? Дело в том, что по свойству касательной и секущей у нас AD умноженное на DB. Так, ага, DA на DB, все верно. То же самое, что DC в квадрате. И вот отсюда можно написать, что AD деленное, деленное на DC, то же самое, что DC деленное на DB. А совместить, если это совместить, что угол D общий, то по отношению двух сторон и равенства углов между ними треугольники будут подобны. То есть, треугольник DAC подобен треугольнику DBC. Причем там равенство углов вот такое будет. То есть, вот этот уголочек равен вот этому уголочку. А вот этот уголочек вот, зелененьким равен вот этому уголочку. Хорошо. Ну и соответственно, да, вот у нас уже записано, что AD относится к ДС, соответственно, так же как ДЦ относится к ДА. И можно дописать сразу же так же, как и а AC относится к ЦБ. А АС относится к ЦБ так же, как АМ относится к МБ. То есть 8 к 13. То есть, мы можем, в принципе, дальше расписать, какие моменты. То есть, у нас есть dA к dC, это 8 к 13. Хорошо, давайте запишем. Пусть у нас dA это 8x, ну а dC тогда это 13x. То есть, здесь 8x, здесь 13x. Ну, а дальше опять же возьмем вот эту часть, то есть наше равенство. Что получается? Получается, что... Хотя можно его, можно не его. Ну, ладно, давайте его возьмем. То есть, получается у нас 8х на 8х плюс 21. То же самое, что 13х в квадрате. Остается решить простейшее уравнение. Что там получается? В принципе, мы можем x сразу сократить. 1, то есть, потому что здесь же получается как бы 13 в квадрате на x в квадрате. Ну и вот сократим. И будет 64x плюс 8 на 21. Это 168. И равно это 169x. В таком случае переносим. У нас остается, что 105x это 168. И значит x это 1,6. Что нас спрашивали по условию? Найдите CD, а она у нас была 13 иксов То есть 1,6. Мы просто умножаем на 13. И это получается 20,8. В принципе все. Задание разобрано. И вариант в том числе. Если вам понравилось, не забывайте про подписки, про лайки. Обязательно пишите комментарии. Это все нужно для продвижения канала. До новых встреч, дорогие друзья!